Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат Дмитрий Амцупов. И сегодня я вам расскажу, почему долговые расписки перестали работать при разделе имущества. А вы при этом не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые и самые интересные видео. Итак, начнем. Еще буквально несколько лет назад, скажем так, определенные махинации с долговыми расписками позволяли в определенных случаях при разделе совместно нажитого имущества одному из супругов получить имущество больше, чем он мог бы получить по закону, без данных документов. В чем была суть? Дело в том, что по закону у нас долговые обязательства также делятся между супругами, как и квартира, как и машина, как и денежные средства на счетах, и недобросовестный супруг, муж или жена составляли расписку задним числом о том, что они якобы должны очень большую сумму денег, приносили в суд, и суд также учитывал данную задолженность при вопросе о назначении денежной компенсации, при разделе имущества и так далее. То есть нечистоплотная сторона, действующая недобросовестно, могла вполне на условно-законных основаниях получить имущество немного больше, чем того заслуживало. И долгое время данная схема имела место быть и до сих пор, кстати, даже я встречаю, когда коллеги, юристы или адвокаты рекомендуют таким образом попытаться уменьшить предполагаемое для второй стороны имущество. Но с определенного периода времени, после того, когда Верховный суд достаточно жестко и однозначно высказался по этой позиции, данный, скажем так, лайфхак практически перестал работать. Дело в том, что Верховный суд сказал строго, что долги могут быть признаны совместно нажитыми только в одном случае, когда будет доказано, что эти денежные средства были потрачены на нужды семьи. То есть только в этом случае кредиты, займы и прочие долговые обязательства могут быть признаны совместно нажитыми. И доля ответственности будет возложена на вторую сторону. Если этого не доказать, то и долг остается ответственностью того, на чье имя он оформлен. То есть сейчас, если сторона принесет в суд какую-то там липовую расписку, ей будет необходимо доказать тот факт, что эти деньги, которые по расписке она получила, или он получил, были потрачены на семейные нужды. И доказывать это нужно тому, кто хочет разделить долговые обязательства. Причем доказательства должны быть убедительными и весомыми. Это не работает так, когда просто человек приносит выписку с банка, вот смотрите, взяли в семье, вот мы тратили в семье, поэтому давайте делить. Нет, должно четко прослеживаться, что именно эти деньги были потрачены на семейные нужды. То есть была сделана дорогостоящая покупка, был сделан ремонт, был, был куплен автомобиль, какая-то дорогая техника и так, далее, и так далее. Ну, в общем, предмет доказывания немножко другая тема. Поэтому, друзья, знайте свои права, с этим легче жить. Если видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также напоминаю, что вы можете в комментариях задавать ваши вопросы, на все буду отвечать. До новых встреч!